старую бывшую деревню, вернее, вот так она вся заросшая. Жега копает. Вот это вот улица, как я стою, и вот так вот шла улица. Здесь были дома, и здесь были дома. Мы будем сейчас искать участочки типа вот таких будем ходить смотреть, может что-нибудь попадется. Там дальше внизу река течет. Не знаю как называется, Ну, эта деревня старая где-то, ну может конец шестисотых годов, так что здесь должны быть находки, но единственное, что трава большая, трава прям огромная. Идем по улице, по центральной, вот туда на нас смысла нет идти. Вот из таких кустиков кого можно ждать? Какого-нибудь медведя или волка? Все заросшее. Я даже не вижу там ничего. Так, ну вот здесь сейчас походим по этой дороге, по вот этой полянке. И пойдем в сторону Жеки. Оставайтесь на канале. Возможно, будет что-нибудь интересное. Далековато я ушел. Вот видите, уже горы рядом. Жека где-то там. Вдалеке. Сейчас пойду к нему. Жутковато тут ходить. Одному Трава большая, что-то где-то зашумит Все равно страшно <свы> Ружья нету за спиной У нас тут недавно Где-то, ну в нашем районе Нашли от Короче, остатки от грибников Одного Медведи полностью зажрали Одни шмотки рваные остались А второго, говорит, пол тела осталось Вон же машина И вот с такими Мыслями, то есть после таких рассказов как-то не очень ходить в одну каску по такой траве. Еще и в таких местах. Он туда бы пройтись до горы. но, блин, на машине туда не проехать. Ну вот и ходишь, ну и думаешь. Я сразу вспомнил анекдот. Анекдот это или не анекдот, может. Мужик реально писал. Говорит, пошел на охоту, а пса своего оставил дома, не стал брать. Ну, говорит, иду по лесу, сзади, говорит, две лапы на плечи. Я, говорит, стою, оборачиваюсь, а это, говорит, мой пес меня нашел, выбежал, говорит, со двора, нашел меня. Стоит, говорит, радуется, а я, говорит, сру, остановиться не могу. Вот и я иду. Оглядываюсь, чтобы никакие лапы на плечи не стали. По таким кустам ходим. Сейчас чуть-чуть пройду туда к Жеке. Там все-таки полянки есть. А тут что-то я вообще по дороге прошел вот так. Помахал по этим местам. Это неинтересно. Сейчас пойдем там где-нибудь посмотрим. Может кусок огорода какого-нибудь прошушим, глянем. Посмотрим, что там Жека копнул. Трава, конечно, здоровая вообще. Надо идти вон туда, к реке. А от машины далеко что-то уходить как-то не хочется. В случае чего можно хоть в машину залезть. А так далеко не убежишь. А. Говорят, тут еще волки есть. С ними-то вообще встречаться не хочется. Жека, наверное, там уже клад роет молча. Сейчас посмотрим, что он там роет. Вот как по таким старым деревням ходить, если здесь ходить негде. такие вот околочки, только если выбирать. Жека, ты где? Ау. Ну что там у тебя? А? Гайку. О, ни хера, Жека тут покопал Что говоришь, гайку нашел? Зуб? Раз, зуб? Да. Золотой? Нет. А зуб ты как нашел? Алюминиевый фринкер Но я надеюсь, что она серебряная. А, ну да, можно на машине? Нет, сейчас. Ну-ка, можно... покажи. Надеюсь, что серебро? Да, она просто гнется, хреново. Откружено. так, как обычно серебро гнется. Да не. Ну? Это оцинковка. А что, это гребешок? А, хрен я знаю. Ну, похоже на гребешок, как будто зубья вот отломанные. Это, знаешь вообще что? а что? это типа решетки какой-то наверное знаешь решетки такие исполоски из так. может быть а не мне, мне кажется что это гребень старый как старый блять советский хотя хер он знает может и решетка а нет сереба сереба да. ну ладно <с> я он туда аж ходил блять вот он туда ага. что-то там как-то в одну каску не это не очень спокойно ходить вот туда бы спуститься, он там к реке, короче, он там полазит бы, блять. Там река есть? Да, вот здесь вот река вот так течет, он видишь где? Вот. Да, вот да, так да, вот, да, вот да. она течет, и он туда идет вот под горой, и вот так вот речка, я не знаю, как она называется. Пойдем туда. Споем. Это. Надо какую-то поляну искать. Вот смотри, жека, вот поляна внизу. Вот. А -а -а. Видишь, вот она. Да. Вот здесь можно полазить. Пойдем. Ты машину закрыл? Нет. Надо закрыть. Я иду сейчас рассказываю, говорю. Ну, страшно там ходить. Еще я говорю после, этих, после этого случая, когда там два грибника нашли. Ну, все, что от них осталось. То есть, это. И вспомнил. Как мужик, ну, выдержка это или анекдот. Говорит, пошел на охоту и оставил собаку дома, не стал брать с собой. Ну и, говорит, иду, говорит, по лесу, ну сзади, говорит, хоп, две лапы на плечи, я, говорит, остановился, стою, поворачиваюсь медленно так, а это, говорит, мой песик стоит, говорит, радуется, а я, говорит, сру, остановиться не могу, блядь. Так, что, сейчас пойдем. Сначала вот сюда, на поляну, а потом он туда, к реке, или он даже на ту поляну можем сходить. Да, тогда это, сейчас я машину скажу, как ты уже как мы по крапиве-то похерачиваем? Ладно, сейчас посмотрим. Поехали мы с этой деревни. Ни одной монеты не нашли. Ни одной. А это говорит о том, что здесь жили нехорошие люди, которых сейчас во всем мире развелось до хера. И я говорю, если нет монет в деревне, а люди жили, тогда чем они друг с другом рассчитывались? Чем? Я предполагаю, что одним местом. Поэтому мы отсюда уехали. Потому Что здесь ни хера нету, блядь. Деревня была, старая. Монет нету. Не то, что монеты даже ни одной ложки не нашел, причем Чего говорить про монеты? Зато места тут красивые. Такой вот коп. Так. Ну что с Жекой мы съездили порожником. Так ничего не нашли. Сегодня уже наступил другой день. Сейчас жду кладоискателей из Красноярска. Должны приехать. Витя с Серегой с новыми приборами. Поедем куда-нибудь покопать. У них там Красноярский дождь льет. Там вон тучи большие. У нас пока здесь сухо. Вот. Ну и пока сейчас я их буду ждать. Похожу здесь по этим полянам. Я уже здесь ходил. Но немного. Посмотрю, что, может что-нибудь попадется. И они приедут, поедем куда-нибудь. Есть одно местечко, там старая деревня. Тоже какого-то там 1600 какого-то года была. Но если она не заросшая, если ее выкосили, то мы там покопаем сегодня. Сейчас здесь похожу, посмотрю, пока Витю с Серегой ждем. Посмотрим, может что-нибудь и попадется. Ну что, такой сигнал. Сейчас попробуем его копнем. Опа. Не факт, конечно, что это монета, не выкопал, но сигнал монетный. маленько шмякнул ладно дальше пойдем приехали к водоискатели с красноярска добрался я их приехали и мы решили проверить золотую цепочку витя снял как он ее видит но ну, приборы херово видят ее вместе с железом на перемешку и я пока ходил искал чистое место вот такое чистое место нашел Николай II, сколько там ветеринте? Две копейки 2014 год. Две? Две копейки 1914 год. Две копейки 914 год. Насколько ходил, пока мужиков ждал, ничего не было. Видишь, какие вы счастливые. Надо с вами ходить. Ну. Что, куда поедем? Поедем, на на это. Я хочу предложить сгонять в А там что? Может там скосили? А, это поле. Ну поехали. Все, сейчас поедем на старую деревню Будем там клад выкапывать Уже, блядь, год копаем клад Но никак выкопать не можем А, ну я же это Витя уже приезжал Он у себе купил Ака, как? 72, 72, Сигнум, да Серега себе взял Деуса Че ты, Серега, как Ты говоришь, я прям с ним а ты говоришь, я уже все от него в восторге на... Ну, не, ну мне нравится то, что удобный, легкий, и цели более под, э, различимы, чем на терке, как бы, ну советую, рекомендую. Надо глубину проверить еще на расстоянии. Ну-ка, а да? кстати, подними его. Ну-ка, Витя, она поднижись. Поснимай, я просто посмотрю по высоте. Ты за эту ручку бери за красную. А что за это нельзя браться? А трясет будет. 35 где-то, да, Ну где-то вот так. А подожди, давай я попробую поставить на другой, на шестой, на драме, на глубинное. -да. 35 видит хорошо. Ну-ка, подержи-ка. этот уступает прям вообще. Прям сильно Ладно, поехали, пока дождь начался Дождя не будет ну, это хорошо будет. Приехали мы на место Вначале он там, где лес Оттуда заезжали, по полю юзам ехали Вообще по грязи Думали уже разворачиваться Приехали, вон там все не скошено Сюда приехали, вот деревня была Вон памятник какой-то стоит Вся скошенная полностью Мужики готовятся уже. Ну. Мы уже выпили с дедом земляным. Чтобы а нам золото подогнал. Все, сейчас начнем копать. Вы будете снимать? Ты будешь снимать что-нибудь, да? Я снимаю. камеру Ты, Серега, не снимаешь? Нет. Если не будет находок, то не будет. Я буду снимать, а даже если не будет находок. Ладно, погнали. Так, мужики далековато от меня. Где-то там, где памятник. Той стороне. Даже посоревноваться не с кем. Был сигнал 87, 88. Думаю, не буду снимать, потому что это как бы, ну, не такой уж монетный сигнал. Выкопал, оказалось, что монетка, блин. Покажу сигнал. Видно, не видно. О. Ну сейчас 89, 88 показывает. А вообще монета у меня показывает 89, 90, 91. Так. Одна вторая. Одна вторая копейки серебром. 1845 по-моему год. Вот такая монеточка, отлично, вон они ходят, О, что-то мутненько показывает. Ну вот у меня первая монетка, это очень радостно, прям возле, вот возле обрыва, вот обрыв идет вниз, вон какое обрывище, там речка внизу течет, и я вот так вот иду вдоль реки пойдем будем смотреть дальше но ну, мне уже нравится значит все таки здесь люди были и значит мы найдем помимо этого я нашел одну копейку советскую и ручку от крана сейчас покажу Где это первая находка когда только от машины отошли О. такая ручка от водопроводного крана все погнали дальше страшное дело стоять здесь Мужики у нас там остались Че он не фокусируется? нормально Я решил пройтись по этой деревне по старинной Странный Странный. Речка внизу течет через видеокамеру эту все не все всю красоту не передать джунгли вот это я не знаю сосна или сосна. а вот здесь вот наверху деревня была она вся вот в такой траве а я оказывается две копейки а нет одну четвертую я нашел по-моему или одну вторую одну четвертую на поле то есть деревня была здесь, а мы ходили там, по скошенной траве, там, кажется, поле просто, там деревни не было. Вот она здесь рядышком. Уехали мы с поля, с этого, с деревни. Вон какая погода, дождь. Дождь льет везде. Весь красноярский край в дожде опять будет под цветной бить. А если цветной сигнал, он будет постоянно тебя без всяких ну, сбросов. Ну, Еще вот будет... этот звук, который вот сейчас будет, да, он, ты, он ты на должен... черном железе пропадает, да? Или на цветном? Ну, вот да, да, да. пробудишь его, вот вот вышел, да? И вот смотри. Не пропадает. Четкий, четкий. а нет, не, он, ржав... он должен пропадать. Росевое ржав... железо жалое за, залеза за у тебя будет то тогда у тебя будет он как ну, прижим вот, вот этот будет прерваться будет да, цена, ну, который, как, ну, как а, да, да, да, на железе и... как будто его нет он, блядь, его ну понятно быть, такое не... пороговый вот этот тон он пропадает а, на -то железе я забыл, но не на нацветнение на железе не, надо железо это нет, это не то, совсем не то железяку надо и он да, пропадет нет, желательно бы Черная какое то я понял, когда мне Андрюха показывал, вот этот звук пропадает, он как бы прерывался и потом по новой начал. вот так вот. Ну все, получаешь как раз вот этот значок, да, как горы. да да да Это тональность режима. Ну кто как, кому кто-то делает его на полную, но он сажает батарею, опять же, У каждого свое мнение. Ну, не знаю, мне вот вообще прибор понравился, этот 75 Ну, захотелось да. чего-то получше. Ясно. На всех металлах, да, все Да, ну. То есть, и, не <coughs> знаю, мой тебе совет. Ну, не, ну, многие любят полифонию, там, ставят на 99. Ставь два, э, черный, У меня цветной. тройка стоит, но на два, наверное, будет даже получше. Да, просто я, сам я просто ставил на 4, ну, не надо. Ну, она, она перейдет, как это, как как птица соловей поет а когда ты а ставишь... А будет черный, цветной, да? Цветной. Да, ты, ты даже потом ты услышишь, когда будет ржавое железо, когда походишь уже с ним, там, месяц ты услышишь, когда будет ржавое железо и цветной, да, допустим ты услышишь его совсем нет. То есть оно уже не черное, не цветное, да? Но оно, оно похоже будет, похоже но там маленечко совсем другое. <связывая> О, кто-то блок спиздил. на <связывая> Мой на месте. На... <связывая> вот так вот. А у Сереги кто-то спиздил. 20. А за сколько ты взял его? Я его взял за 28 800. Я свой придал э, тёрку. Ну, правда, год ходил с ней. У Не меня единственное, здесь вот его поцарапал. Я отдал вторую катушку, э, которую на Шторм два раза с ней выходил наушники наушники там еще блок чехол блок чехол у меня был ну, покопали Покопало. сегодня блин погода у -у -у. вообще мерзкая еще куча, еще куча монет да ну таких знаешь ну, 35. за 35, за 35. Вз... Ну, ну, там вот, катушка одна только стоит да сколько? ну катушка стоит э, 9 чем-то Просто мне хотелось, я уже загорелся вот. А этот за сколько взял? Этот взял этот за 42, новый. этот новый, да Я взял за 42, Хотел Ятрака Хотел Ятрака, но видишь, не получилось а, и потом, и я вот а, стоит. 34 Продавайте все свои приборы Берите Гарет АТПРО и будет все Я могу с вами поспорить, молодой человек Да? А у меня почти на каждом выходе подсорю царю. везение От этого никуда не А Витек, смотри, как молча копает Молча, да Витя, а ты что там так тихо копаешь? Клад? Такой сегодня коп, короче Мы заканчиваем его Вот такими вот Вещами, потому что что-то вообще сегодня Ну, я два царя понял: Николай второй, две копейки И Николай первый Одна, забываем. одна четвертая Или одна вторая, по-моему, копейки серебром Коп сегодня А, еще там, ну, я не считаю, ходячка И две копейки советскую Вот такой сегодня коп В дождь Так Сегодня коп у нас прошел не особо хорошо и в конце копа мы решили зарыть клад будущему поколению золотые монеты лежат под низом раскапывать не будем но... пусть потом Короче, здесь всякие разные монетки и наши ходячки это вот платина чистая пожертвовал супруга. Серега Серега пожертвовал но... супруга моя пожертвовала ну и всякие разные монетки здесь, и русские, и российские, и нероссийские и Там иностранные еще есть. А. Ну они правда в самом низу, но разорвать не будем. Кидаю в банку, где банк? А, банк там. На? Же какой? Ну что я копаю? Давай засыпаем. В ямку. Давай. Что сыпать, да просто? Да, просто туда их Ведь а ты что, не будешь участвовать в историческом таком событии? Закапываем клад. Сначала мы копаем ямку. Может может потом и нам даст какого там. Кто-нибудь закопал. Да, какой-нибудь там дед земляной, как говорят. но Может нам даст какой-нибудь кладик. Насколько раньше клады закапали в глубину? Ну, вот коротко главное. Все, закапываем баночку с монетами. Баночку. Покажи, Серега. Вот она баночка. Там монеты российские, иностранные, Таиланд, Китай, э, что еще? Греция, Турция. Всего понемножку. Короче, кто бы ни нашел, каждый найдет свои, да? То есть да. американцы найдут там доллары. Да, да, да. Кому-то все-таки это будет интересно. Да? Может, а даже просто... кому Пусть, а да. может даже кому-то. А может даже кому-то это будет и прям, то есть... Может в это... вот так вот будет. Просто э, хочется не, не все же нам находить. Что-то мы должны и прятать для людей. Вот. Кто найдет, э, можем просто подсказать э, село Сухобузима. Координаты а, в описании, да? Координаты да, в описании, да, да, да. Дальше ищите Село Сухобузимское ну. Не более я... штыка Любой э, прибор Не более там 12-15 рублей Возьмет И Я еще это Говорил уже. говорю Нас Четверо Водоискатели Красноярского края, кто хочет найти клад, координаты оставим в описании. Самое главное, там интересная одна монетка лежит, которая стоит очень-очень много. А что за монетка? Так-то я знаю, где клад за рыбку. Ну тебя-то точно не знаю. Но ориентир река рядом. Только не говори, какая она. Да. Ну, мало ли кто будет смотреть. Все, клад зарыт. Да. Все. На этом Мне сегодняшний коп, коп закончен. Хорошая, дорогая. Все, на этом сегодняшний коп закончен. Погода нам все сегодня испортила, но мы зарыли просто клад. И все, едем по домам в баню мыться. Всем пока. Кто клад найдет, хоть в комментариях там напишите. И видос, видос выкиньте И ко мне на канал, заходите, говорите, что клад найден. Я знаю даже кто это будет. Кто-то из этих четырех, из этих трех людей. Видос. Очень Как долго мы ее искали? Я же говорю проволоко. Ну, блядь, зато. Не, без него. <сёк> рулит. Без него никак, блин, Без да. него в траве <сёк> тяжело, в траве ну, тяжело, да. да. А так тут. если как бы. Куски рвешь, когда куски рвешь, если он у тебя упал, потом, блядь, перебираешь, перебираешь, а тут раз, ну, потыкал, потыкал. Хорошо, иметь друзья. Так вот будет. сколько мы тыкали сейчас стояли здесь? <сёк> Минут пять. <5. сёк> Все. Заканчиваем видос Ой, на сегодня. Спасибо. Всем пока, кому видос понравился ставьте лайки и пишите комментарии и не забывайте про вот этот клад Все, всем пока